Вот таких будем сегодня ловить да, Все. Да. и покажем, как это делать. Что вами руководило, чтобы вы отдали свои деньги? Вот, вот как Блин, вы... Да я не знаю, но... Вот это да. Итак, мы делаем поводок для того, чтобы ловить большого карпа. Смотри, какой красавец! Супер! Да? Мне тоже нравится. 220 гривен. Пожертвования. Пожертвования вообще-то цифра не ставится. Ну да. Что, и все? Да. А что, хоть денег дать? Нет, конечно. Ну и все, а что <смех> такое? Проходило у кого-то, кроме вас? Так, Вот хороший вопрос. Да. Вот, друзья, напишите в комментариях, вот у кого проходило так, что он приезжал сюда и не платил? <смех> <смех> Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале сегодня Клева. Мы с вами сегодня на рыбалке в Старом Порту. Многие говорили о том, что тут платная рыбалка, неплатная не платная рыбалка. Мы сегодня будем с этим вопросом разбираться. Я в первый раз здесь на рыбалке и будем смотреть, что там ловится. Вот наш первый рыбак, который здесь узнал меня. И сегодня уже сутки вы прорыбачили, да? Да, сутки. уже. Сутки, Старые да? Вторые пошли. Да? пошли. И что, расскажите, шо? что тут ловится? Карась есть. Караб. Рыба есть. В карп. этом болоте рыба есть. Карп есть. Вы поймали? Что ли? Да, поймали. На э -э Я на папа взял карп. Большой? да. Такой. И, а и... вот что-то вот такое? Сосед... Вот, вот такое есть что-то? Не, с глазами не всплывало. <с daí> и... Брать не буду, брать не буду. Карась плюет сейчас. Лещ есть? Э -э есть. Лещ был, да. Да? Был, а, отлично. Был. Вот, э вот такое, чтобы там, сказать, как рыбак, да, говорит, вот такие вот глаза. Говорит не было сегодня. Все, значит, будем вот такие. Вот таких будем сегодня ловить. Да. да и покажем, да. как это делать. Да. Не переключайтесь, смотрите и ставьте лайки. Да? Красота. Друзья, вот Эдик, тут местный рыбак, и вот показывает мне, на какую снасть он здесь преимущественно ловит. Эдик, расскажи про нее, что это. Снасть удобна тем, что, во-первых, скользящий грузик. Вот. Даже мелкая поклевка, она чувствительная. Вот. Дальше идет кормушка кормушка, да. mm -hmm. кормушка удобна тем что э, э, в нее можно забивать э, кашу вместе с горохом перемешку вот и будет кормиться как карась, так и и карпильешь и тогда карп, да, да, да. ляжок Поводок примерно 20 сантиметров и э, волосная останка с крючком. Да, с крючком. Вот да, так. Да, да. Ну, нормальный вариант. Единственное, что мне в ней не нравится, это то, что груз получается тяжелее, чем кормушка. И когда оно будет лететь, груз пойдет вперед, кормушка может перехлестнуться. Тоже думал об этом ни разу. Ну. Сколько бросков было? Я ни просто, разу не просто в школе учил физику и примерно знаю, как оно должно быть. Ну вот в этом варианте. Совершенно У нас верно. Я тоже, думал, я тоже думал, что так будет, но ни разу не получилось. А, а я специально что... посмотрю, как вы ее забрали. Окей, хорошо. да. Договорились, рядышком стоим. Добро, хорошо. Все, будем <с пробовать дальше. Одну рыбалку только оттестировал, сейчас еще раз буду тестировать. Давайте посмотрим. Прошлую рыбалку был каш на нем. Вы будете горох забивать? В кашу вместе А, их самый главный вопрос. Вот про крючок. Этот крючок с прошлой рыбалки? Да. И что, вы его будете опять использовать? Да mm -hmm. ну это не серьезно. Я вам скажу, друзья, и, и вам всем рассказываю, что крючок это расходный, расходный материал, материал который yeah. должен меняться, и, если не два-три раза в, за рыбалку, то, то хотя бы каждый раз, вот приезжая на рыбалку, свежий крючок ставить. Все хорошо, попробуем. Mm. Кстати, есть крючки вашей mm -hmm. фирмы, попробуем. Все Да, есть. Что вчера был у вас в магазине? Друзья, вы поняли? Сейчас вот перевяжем, так. поставим Вот так, отлично Все, поехали Добро Итак, приехали мы в Старый порт на сутки, будем сейчас закармливаться. Сейчас я буду, делаю оснастку, особенную для ловли именно больших карпов. То есть на эту оснастку не клюют мелочь. то есть карпики там килограмм, полтора, лещи, караси. По идее на такую оснастку, на такой поводок не клюют, а клюют только большие здоровые монстры. Вот такой поводок я сейчас буду вязать. Кроме достоинства, что на этот поводок ловятся большие карпы, днем нем еще есть недостатки. Недостатки это в том, что надо каждый раз делать новый поводок. То есть нельзя просто прицепить горошину и все. Нужно каждый раз перевязывать поводок. Вот это единственный недостаток. Но э, ловля трофеев, конечно, слегка вой оправдывает вот такие недостатки. И так как я вижу этот поводок? Беру кусок шнура плетеного да, и делаю на нем э, петелечку. Вот так вот один раз привязав узелочек <связь> лишнее сразу отрезаю <связь> здесь пережигаю зажигалкой <связь> <Вот>. так дальше <связь> ну покажи макс <связь> покажи. <связь> так тут уже Курс молодого да, бойца. Народ уже собрался, чтобы посмотреть, как правильно ловить большого карпа. Да. Да? Хорошо, ладно. Слушайте, мне уже, мне уже хочется проводить какие-то, наверное, может, тренинги. Тренинги, да. В магазине, кстати, на бочрову, кстати, хорошая идея, надо бы подумать. Спирт есть? Тренинг без все, не мешаем, да? Нет, ничего вырезать не будем. Как есть, так и будет. Итак. Мы делаем поводок для того, чтобы ловить большого карпа Значит, Берем сразу же 3-4 горошины И сразу же их одеваем По одной Раз Я уже так делал, уже в одном из видео делал, показывал, друзья, вам. Может, вы, конечно, не видели его. Это видео даже более чем годичной давности. Мы тогда ловили хороший карпов на 51-м километре на Днестре. Вот. Вот сделала три горошины, видите, да? Даже нет, давайте сделаем четыре. возьмем еще четвертую. И тоже сюда деваем четвертую. так вот продели мы 4 горошины, Видите, да? Вот они, на шнуре. Теперь вот эту э, петельку, которую сделали с самого начала, продеваем шнур на удавку. Есть. И эти четыре горошины аккуратненько так вот делаем так, чтобы... Эта удавочка аккуратненько стала. Сейчас. Вот. То есть получается у нас вот так вот 4 ромбиком, 4 горошины. То есть маленький карп не сможет проглотить эти 4 горошина А большой карп как раз вот для него это будет идеальный вариант. И уже на основании уже вот этого вариантов волосяной оснастки, мы уже привязываем наш крючочек для того, чтобы ловить вот именно на 4 горошины, возьмем, конечно, шестой номер нашего крючка этот крючок уникальный, скажем, в своем роде это, конечно, не гамакацу, да, я вам скажу но это очень хороший крючок и уникальность этого крючка заключается в том, что, во-первых, горошина, которая одевается на затылок этого крючка, она не ломается то есть не крошится, не пополам, не расходится и нормально будет одевать. Особенно я буду так ловить ночью. То есть волосная оснастка э, при свете фонаря мне будет неудобно вязать. И поэтому я буду прямо на, на крючок надевать горошину. И буду так ловить. А днем, когда я могу себе позволить нормально связать оснастку, я буду делать именно а. вот так. И уже вот к этому гороху вот, мы привязываем э, безузловой узел. вот таким вот вариантом вот. надеюсь вам видно вот сюда вот беру и вяжу придерживаю волос вяжу продеваю его к жалу Есть. вот так я сделаю три своих оснастки на три удилища, я больше трех удилищ делать не буду И сразу скажу, что вот здесь я сделал сильно длинный волос но я его специально убирать не буду я поэкспериментирую именно с этим длинным посмотрю, как он будет работать на других я сделаю чуть покороче но тут, -тут я вижу, что он уже длинноватый как бы надо сделать чуть-чуть короче. Вы меня поняли, я надеюсь. Все тут зажимаем. Для этого используем наши зажимы. Крючок очень тонкий, и поэтому первое правило, которое нужно использовать с этим крючком, это не нужно резко подсекать и не надо сильно рвать губу рыбе, чтобы рыба не сошла. Потому что он хорошо впивается в губу, и то есть, ему сильных подсечников этому крючку не нужны. Вот. И не забывайте, конечно же, работать фрикционно, потому что любой крючок, какой бы вы ни взяли, какой бы это ни был фирмы, этот крючок, но сталь тонкая, и, конечно, она может и разогнуться, и поломаться, но, тем не менее, тот, кто умеет пользоваться фрикционом, обязательно вытащит этого карпа. И мы это сегодня вам покажем. Все, вот такой вот вариант. То есть, оснастку делаю инлайн, с кармушкой потап, прямо на основную леску. Делаю с бусиной Это вы уже видели не в одном моем видео Я показывал их практически каждый раз То есть прямо на основной леске Без каких-либо дополнительных вертлюжков, карабинов и всего остального вот. вот нужна вот такая бусинка И больше ничего Это именно для того, чтобы сделать отвод То есть я продеваю эту бусину несколько раз ну, в принципе 2-3 раза достаточно Вот так вот на пальцы прямо вот, делаю вот такие две петли вот они две петельки видите да и потом вот через эти две петли продеваю еще вот эту леску вот так вот так раз два три все это вот затягиваю и получается эта бусина стопорная не забывайте смачивать она уже никуда не уйдется. Ни влево, ни вправо, никуда не уйдет. Все, вот, вот она стоит. И здесь делаем небольшой отводик, поводочек. Делаем его узлом э, восьмеркой, как обычно. Самый эффективный, самый удобный, быстрый крючок э, по, э, узел. Извините. Вот так. Его зажимаем. И лишнее отрезаем. Все, останка готова. Осталось только продеть в нее наш поводок и можно уже забивать кормушку горохом и забрасывать. Значит, один нюанс. Значит, петельку в конце поводка делаем пошире для того, чтобы в нее прошел вот эти вот горох, вот эти четыре четыре горошины. Я вам сейчас покажу, что я имею ввиду Поводок беру тонкий. У меня здесь настоит, по-моему, он... 0,1 миллиметр. Шнур диаметром 0,1 миллиметр. Не 0,12, не 0,14, не 0,16, 0,1. Вот что я имел в виду, когда говорил, что нужно сделать подлиннее петельку, чтобы вот сюда раз. И методом петля в петлю, чтобы у нас нормально проходил этот горох с крючком. Вот так. Я вот вижу уже начинают комары уже кусать. Кстати, что там с комарами здесь? Ночь тихо было, в, ветер ветер был? Да. Вчера, да. А ну поэтому и комара не было. А сегодня я смотрю, что вроде как. Можно стрелять. Есть. Так, все. Вот получилась оснастка. Чувствительная. Упирается она в стопорную бусину. Поводок. И поводок. Вот такой вот. что-то лишнее прицепилось. Вот так. Вот так будем ловить. То есть, грубо говоря, вот так? Друзья, ну вот мои три удилища. Вот первое, второе, третье. Там на первом, как вы видели, там длинный был волос. Здесь сделал волос покороче. С четырьмя горошинами. А на третий сделал волос с тремя горошинами, вот такой вот вариант и надеемся поймать большого карпа, то есть видите даже в этом эксперименте, даже в таком варианте я тоже экспериментирую, то есть 4, 3, не будет клевать вообще поставлю 2, то есть каждый раз нужно что-то анализировать и экспериментировать и у вас все точно получится. Друзья, у нас пол шестого утра и одна маленькая поклевочка на 4 горошины, помните, короткий поводок у нас здесь что-то такое небольшое, но что-то есть. О! Вот такой красавец Маленький Но все равно, вы представляете, заглотил 4 грошина То есть позарился на 4, не на одну там, не на две, а на 4. Давайте его выпустим Каждый муж пускай приведет своих папу и маму А вода теплая, я вам скажу Вода очень теплая. Друзья, сейчас 6 утра, мы на берегу Днестра, если видите, туман, здесь на берегу так, сыро, зябко, прохладно, не забывайте, что наступила осень, вот, и нужно деваться потеплее, я, например, нахожусь э, в костюме Тера от компании Комотек, мой телохранитель Александр, ну кто понимает юмор, все для клево, находится в костюме Секвоя, кстати, расскажи, как тебе этот костюмчик? Костюм бомба. Во-первых, что мне в нем понравилось, это цена-качество. Я промониторил рынок в Украине, посмотрел, как бы за такие деньги ничего, как бы даже близко подобного не найти. Во-вторых, мне очень нравится сам крой, мне в нем очень удобно, комфортно, он как по мне сделан. Как бы я парень, как для телохранителя не маленький, поэтому как бы, костюм мне очень-очень хорошо подходит можно и разручный жилет одевать и кобуру носить, все удобно потом, что мне еще нравится, в нем очень хорошая качественная фурнитура, обычно это самое такое что в костюмах, как бы очень важно потому что это больше всего ты открываешь, закрываешь карманы заклепки, застежки это все быстро выходит из строя я смотрю по качеству и думаю здесь носить и не переносить что мне еще очень нравится это, это дизайн, классный стильный дизайн который подойдет не только под рыбалку, также под активный отдых на туризме, сборки грибов, это мое второе любимое хобби. На охоте, кто любит охотиться. Также, что мне еще вот было интересно, что я обратил внимание, вот эта желтая вкладка. Ага. То есть, как я понял, что у нас для того, что в случае, если плохая видимость или погода, ты тебя заблудился, потерялся, ты переворачиваешь куртку, одеваешь на себя, даешь какие-то там опознавательные знаки, и тебе легче найдут. Ну да. как бы Я знаю такое, используется в морской практике. Желтая оранжевая, то, что в случае падения человека за брод, будет легче его опознать, увидеть, как бы, вернуться в ту точку и найти его. О, ё О. отлично, уже и Друзья, вот это да. Вот. О. это да утренний карпик так что друзья хочу вам сказать что насчет продолжения разговора о компании комотеки костюмах старайтесь превращать свое времяпрепровождения на берегу в комфортных условиях для себя. Поэтому в одежде Комотек это делать наиболее комфортно. Есть. есть. Вот такой вот карпидончик. Небольшой, ну взял короче Да. Небольшой карпик. Друзья, чтобы вы понимали, я решил с утра поставить другие крючки. И поставил крючок восьмого номера. То есть не шестого, а восьмого Наш э, крючочек, все для клево. И вы видите, ну, клюют маленькие карпики. Все-таки маленькие. Хотя здесь стояло, чтобы понимали, три горошины. Вот такой вот, Если вам видно, крючочек. Но, это не наш размер. Таких красавцев мы выпускаем. Поэтому иди гуляй. Утро короче я немножко поменяю тактику. Я оставлю с одной грошиной с тремя и на то удилище прицеплю другую оснасточку. Я вам сейчас ее покажу какую. Вот такая вот оснастка. Она очень чувствительная, то есть она вяжется прямо на основной леске удилища. Состоит она из сквозного грузила гриппа. Тут 90 грамм Двух больших бусинок между которыми техноплантон тут вертлюжочек небольшой и поводок примерно 15 сантиметров на котором наш крючок и если вы видите на крючок все для крювок свободно насаживаются две горошины то есть затылок этого крючка именно специально был так изогнут чтобы можно было одеть две горошины и при этом посмотрите жало открыто видите? Вот таким вариантом попробуем тоже половить карпа, карася, леща в Днестре. Получается, что техноплантон, он пылит быстрее, чем макуха, естественно, растворяется быстрее, но при этом он создает струю, именно, которая уходит вниз по течению и очень быстро привлекает рыбу. И я думаю, что это очень перспективный вариант для ловли именно на течение на днестре вот именно на такой техноплантон ну сейчас посмотрим посмотрим все как говорится познаемся в сравнении карась о хороший карасик слушай на две горошинки ага. кормушка паук горох две горошинки и вот поклевочка сигнализатор сработал на катушке подсечка и карась на волос. Такую карасик Это вы себе прикормите или мне? Всем. <laughs> Всем, да? <laughs> да? Друзья, я хочу вам сказать... Я уже не раз на это обращал ваше внимание. Смотрите, вот тут глубина, сколько примерно? Ну, метров 10. Наверное. Метров 10 глубина, чтобы вы понимали, да? Если прикармливать вот для этих удилищ, да, то нужно заходить вот туда, вот к, к тому же гуленку, и оттуда начинать прикармливать. Потому что если подумать о физике, то есть глубине падения, весу груза, угу. да, и силе течения, то получается, что пока этот горок дойдет до дна, он уже будет вон там, метров, наверное, 100 Понимаете? Ну, будем смотреть. Так что, да, так что спасибо, за, спасибо, что вы нам прикормили. Спасибо. Я теперь понимаю, куда нужно мне кидать. Так как я стою ниже по течению. Ну, даже... Оно упадет где-то. Не-не-не. Оно даже не у меня упадет. Оно упадет вон возле того мужика. Серьезно говорю. Так что, если вам надо, вот к тому же гуленку идите, возле него прикормите, и у вас как раз будет прикормлено. Серьезно. Ну ладно, все. Вы лучше знаете, все, я тогда молчу. а жигуленок нам прикормлюют. Да, а, ну тогда, значит, все друг другу прикормлюют. Мы вам, жигуленок нам. Так, все, тогда придется мне сейчас прикормить для тех мужиков. Для тех Я понял, хорошо. Вот это да. Паук? Три горошинки. А, на три горошинки. ну три горошины, да? Да. Ага. Ну, давай посмотрим. Где какие горошины? И вот они. Ага. Так. Смотри, какой красавец. Супер. Да? Мне тоже нравится. Санечка, ну это твоя рыба, да. А твоя уже взял, типа, прикарманил. Ничего я. страшного. Ну, на нашу оснасточку, да. на нашу, на нашу, супер, О, ты, ты, ты. супер, ага, вы нам прикормили нормально, спасибо вам за это, не, нет, сюда. сюда. Есть! Yes. Второй! Хорошенький! Такие были ну да! Тихо, тихо, тихо! Друзья! Ага! Смотрите, сработало? Супер! Хорошенький. О, вот такой красавец. Еще один. Доброе утро. Привет, Олег. О! О! Здорово. И как? Ну, то поймали только что. Вон он, сейчас будем уху варить. Что так погано почистил? Еще не почистили, все а? будем чистить. Давай. Что, и все? Да. А что, хочешь денег дать? Нет, конечно. Ну и все, а что ты такое? <laughs> Ладно. Я думаю, будет, что то блин, какой-то экшен, оказывается, Смотри, все нормально. Олег, так нечестно. Як <laughs> нечестно, не честно. А вот так нечестно. Я расскажу потом, как вернусь. Хорошо, давайте. <laughs> и нормально? А как ты хотел? Там сейчас будет скоро пол берегам таких, как я, и шо. Ну, будем, значит, брать с собой лопаты, будем ставить какие-то рельсы, вот, спалы. Вот, ну вот, это вот, вот. конечно не наш размер. На одну горошину. Ой, блядь. Друзья, ну вот вы видели, да? Подходил Олег, который смотрит за этой территорией и снимает там с кого 300 гривен, с кого 200, с кого 250. Вот задается вопрос, и да, кстати, он прошел мимо меня, и я, естественно, он даже, даже меня не спросил даже по поводу оплаты, вы это сами видели. Вопрос, ну вот за что снимаются эти деньги? Такие серьезные деньги, 300 гривен, это, я считаю, серьезные деньги. За что? За берег Днестра. То, что этот берег Днестра находится во владении там громадской организации. И что? Вот я всегда приводил пример ребят, которые общественной организации ⁇ Рыбацкий край ⁇ в Дорогнистровске, которые на причале тоже самое им выдали причал в пользовании И рыбалка стоит 20 гривен, да, 30 гривен. Там 10 гривен, 20 гривен, по-моему, заезд машиной и 20 или 10 гривен рыбалка стоит. Вот для пенсионеров вообще бесплатно. Вот это я понимаю, нормально, адекватная цена. Потому что они, по большому счету, никаких там услуг не представляют. Здесь тоже берег Днестра. Никаких тебе там услуг, типа, горячего кофе, там, Wi-Fi, платная стоянка с, с освещением, там, охраняемая. Или еще что-то, там, номера какие-то с белыми простынями. Но ведь этого же нет. То есть, услуги они никакие не представляют. Вы, а мусор, они, мусор они вывозят, да. Но, блин... Но ну, это же не 300 гривен с человеком, ну блин, согласитесь. Во-первых, во-вторых, я вот взял с собой, я всегда вожу с собой мусорный пакет. И, и свой мусор весь я полностью весь собираю. А то и иногда и чищу. Да, здесь чисто. Я соглашусь, тут чисто, порядок, тут нет мусора, не валяется. Ну так, кое-где, макурки какие-то, там что-то такое, мелочь какая-то есть. Но в основном, по сравнению с другим Днестром, да, там 42 по... 52 километр. Здесь чище. Ну, ребята, блин, ну 300 гривен. Ну за какой, извините меня, собирать такие деньги? Я это не понимаю. Просто не понимаю. Добровольный внесок. Пишется в бумажке. Вы поняли, да? То есть человек оплачивает 300 гривен, ему дают квитанцию, как бы, на добровольный внесок. Ну так если вы хотите. Вам понравилась рыбалка, вы хотите там, этой гражданской общественной организации дать денег каких-то там, да? Ну так дайте 50 гривен. Или вообще ничего не давайте. Если это добровольный платеж. Ну как-то так. Я это понимаю так. Как я неоднократно вам уже это говорил, друзья, что рыбалка э, в водоемах общего пользования бесплатная. Друзья, думайте сами, решайте сами, как говорится, как в этой песне, иметь или не иметь. Я лишь вам даю информацию о том, как законно ловить бесплатно на нашем днестре. И не только на нашем днестре, на других тоже водоемах общего пользования. А тем временем мы сейчас готовим уху, там уже вода закип... практически закипела, сейчас кинем морковочку, лучок. Карпуша у нас уже есть, так что, все будет классно. Ух ты. Хороший вот это да! Красавец, а? Как раз он так вовремя кухи подоспел. Смотрите, захотел нашего червячка. То есть, видите, начал экспериментировать я и с насадкой, с этой оснасткой, с э, техноплантоном. И вот такой лещарик. Вовремя он вовремя. Я тут впервые, поэтому если шок, не плашать. Давайте посмотрим. Давайте. Так, громадская организация Меслывцев и рыб... Рыбалок Приднестровский. Сайт организации. Угу. Дозельная картка. призвище Умовы. Вартис, Рекомендованный добровольный внесок. Вот это то, то, о чем я с вами говорил. Пожертвование физических и юридических осип 220 гривен. Пожертвование. Пожертвование, вообще-то, цифра не ставится. Ну, да. ну, сколько можно? Да. Как бы. Стоянка в транспортном сбережи 50 гривен. Стоянка, ладно. Термин 24 часа. Рахунок. Айбан, все дела. С обратной среде тоже что-то есть. Печать. Рыба 3 килограмма. Раки, ну это вытяг из правил любительского спортивного рыбальства. Так, делянка земли, яки между Днестровом, входит в складу Днестровского национального природного парка. Вещь избранного на это богатая. Ага, кроме специальных обладных мест. Понятно. Ну, в общем, вот такая вот бумажка. Бумажка громадской организации, мистец и рыбалок. Это есть, типа, да? Ну, типа, да. И сколько же вы заплатили? 150? 200? 350 на двоих. 350 на двоих. Да. Слушай, а ты что у него спрашивал, да? А, а почему Александр не платил, а я платил, да? Что а, ну, да. он, он ответил? Он сказал, что он сказал. Он сказал, что Александр хитрый или какой-то... Как он сказал, правильно? Бессовестный или? Бессовестный, вот, да? Да, да, да. потому что Саша бессовестный. А, а мы совестные. Поэтому... Поняли, да, друзья? То есть э, знание своих э, законов, прав, это уже считается быть бессовестным. Получается так. Вы, зачем вы заплатили деньги? Вот объясните. Зачем? Да. Вот, вы, вы, вы, же, вы же знаете, я вот рядом с вами стою. Вот мы по соседству стоим, правильно? Вот. Вот, вот что вами руководило, чтобы вы отдали свои деньги? Вот, как да, вы... да, я не знаю. Но... Блин, ну вот как? Вот, вот при, привыкли вот так вот, что надо платить, да? Ну да. А за что, блин? Хер его знает, да? За то, что сюда заезжаем, за то, что ну. ловим здесь. Не, ну за, шо, за то, что ловим нет. Это как бы... Ну. За то, что заезжаем. Ну это что, нормально? На, Заед... на, на ихнюю территорию. Ну и что? Что их территория? За то, что тут всегда места есть. Uh -huh. Потому, что, Потому ну, что они дорогие, ну, правильно. То есть план, то они найдешь, правильно. То есть получается, они такие: ага, сколько же делать, денег поставить? Чем, короче, э, там ближе к концу сезона или к началу, там цены небольшие, чтобы люди приезжали. Потом видят, что ага, там аншлаг, давай ка мы тут поднимем цены. Ну так всегда и происходит. Ну понятно, а. короче. И осенью тут еще дороже будет. Сейчас через месяц еще дороже, наверное, будет. Да? Да. Тоже шкарп пойдет. И будут тут стоить 500 гривен, как и на глубоком. Капец. Представляете, во сколько стоит людей, сколько машин. И вот каждый будет платить по 500 гривен. А сейчас платят вот по 300. Или по 150. Нет. По 350 с двух человек. С это машины. он с нас взял так. Видать, да. его предупредили там, что, что вы тут стоите. Ага. И так, берет лишь бы вот так, кто сколько даст. А так у него такса тут 300 гривен. 300 гривен, да. 300 гривен, да. А, а, а в билете написано почему-то 270. Ну, раньше здесь было 270. Это мне рассказали. Я здесь второй раз. Ну, я понял. Вот так вот, друзья. А сегодня он берет то, сколько даст, получается. Угу. То есть у него сегодня хорошее настроение, можно сказать. Ну, может быть. Или может вы повлияли. И получается так, что... что если... И, и я из-за этого бессовестный. За то, что он ко мне подошел, во-первых, даже и не предложил он не мне... Заработал заплатить. сегодня своих денег. Да здрасте. Столько машин не заработал. Но он должен был 3000 заработал, а заработал тысяч. Как это 3? Это что 10 машин тут? тут туда... Такой, хрен такой знает такой сколько машин. Сюда. Да? В день 3000. И это при том, что громадская организация, она не бюджетная организация. То есть они налоги не платят. Ну вот. Куда идут деньги? Куда? Представьте себе, даже пускай 3000 гривен в день. В пускай раз я видел, он с косой ходил, косил этот камыш. Угу. Вот. Ну, вот это вот от дороги он скашивает. Угу. Места немножко, видать, скашивает. Угу. люди рвут, мусор немножко вывозит, угу. это точно. И дорогу он сделал. Раньше там дорога вообще ужасная была. Проехать невозможно было. Угу. Вот. Сейчас я ехал вот спокойненько. Накатанный ну был. хорошо, представьте себе, 3000 гривен в день. Умножьте на 30 дней. И умножьте, блин, тут сезон, ну, месяца 4, как банитизм, минимум. Ну вот, ну вот, ну вот. И, пусть и пусть это прождайте вы, этот банитизм, банитизм, потому что даете деньги. А сказали бы, за что? Начнешь, начнешь с ним ссориться, он так. вызовет своих, свою полицию. Приедет. Давайте, вот пусть приедет. Ну, вы Пусть вы при... снимаете, вам такие Так просто... и вы возьмите телефон и снимайте. Ну, что а нам... вам мешает? А нам придется свернуться и уехать. Не-не-не. Если вы знаете свои права, ну, если вы хотите отстаивать их, а если не хотите, ну, и платить как вот это непонятно кто. Вы ну, платите. Знаете, ну. Что у них тут все проплачено. все. Слушайте. Это не так. Это неправда. Да. Это вы расписываете собственные слабости. По большому счету. А если бы сказали бы, нет, я платить не буду. И все, блин. И хрен бомбы, он, чтобы сделал бы. Вот так. Жаль, конечно, что так происходит. Саш, а кто-нибудь звонил и говорил так, что вот я платить не буду. Проходило у кого-то, кроме вас? Вот так, Вот хороший вопрос. Да. Вот, друзья, напишите в комментариях, вот у кого проходило так, что он приезжал сюда и не платил. Вот даже будет интересно посмотреть. Или Правильно? экспериментально вот так снять? Да, приехал. Так берите, у вас же телефон, там. у всех телефонов уже гаджеты нормальные с фото-видеофиксацией. Пожалуйста, снимайте, блин. Ну что, давайте попробуем. Да. Мне без рыбы. Окей. У нас, как говорится, колхоз дело добровольное. Машуль, ну, тебе с рыбой? Да. Ну все. Тебе побольше? Тебе за себя и за Сашку? Да, да. Uh -huh. Two portion please. Лука из свежей от пойманной рыбы не может быть невкусной. Водки вот ей не хватает. А, ну да. Короче, получился рыбный суп тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Карпуша, карпуша, тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Ага. Уже две осталось. Видите? Класс. Сработал синилизатор резко. Подсечка и потихоньку сферекционную вытащу. Супер. Поздравляю. Итак, друзья. Делаем выводы по сегодняшней рыбалке. Первое. Карпы ловились, караси ловились, лещи ловились. Так? Так. Это факт. Факт. Эффективно работал крючок. Все для клевого. Горох с коноплей. Горох с коноплей. Кормушка, потап и паук, паук, паук да. У тебя Работал, паук, у меня паук, потап. Да. Нормально работает. То есть, основная такая любительская снасть для любительской ловли, как оснастка с пауком и с потапом, нормально себя показывает. Кроме того, сегодня ловили мы на технопланктон, и он тоже показал свою эффективность. Ну а что касается оплаты за рыбалку в старом порту, вы сами все прекрасно видели и делайте выводы сами. Если что хочу сказать, что вот здесь, где где ловят, тут реально чисто, но здесь туалетов нет. Я когда посмотрел, что находится вот там вот чуть дальше за мышами, там неприглядная ситуация. Поэтому говорить о том, что тут можно платить 300 да, гривен, что Здесь да. какой-то сервис нет. Сервиса, сервиса? сервиса нет. нет вообще никакого, поэтому и платить здесь не за что. Это мое личное мнение. Вы делайте выводы сами. Я буду рад вашим комментариям, чтобы вы там поделились своими советами, платить здесь или не платить. Но 99,9% людей, 99 людей здесь платят, к сожалению. К моему великому сожалению. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал для Клева. Ну, обращайтесь с вами. До скорой встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.